Козерожки, приветствую вас! Сегодня мы посмотрим, что будет происходить в вашей жизни в феврале. Февраль обещает быть более спокойным, уравновешенным, чем январь, благодаря тому, что ретроградные планетки уже стали прямыми, но ну, Венера, в частности, уже прямая, а Меркурий присоединится 4 февраля. Это освободит нас от их м, такого притормаживающего воздействия и даст больше свободы для действий, для реализации каких-то своих планов. А поскольку у вас еще эти планетки шли по вашему первому дому и влияли вот лично на вашу активность, то для вас это, конечно, ну прям большая радость и большое счастье, наконец-то. Вы выходите из зоны такого, знаете, отдыха и переходите уже в активную стадию. Ну, давайте посмотрим вообще, с чем вас встретит месяц февраль. Ну, первое. Будет полнолуние. Полон, полнолуние будет в Аделее. В Аделее это ваш символический дом, который отвечает за денежки. Ну Здесь, наверное, есть указание на то, чтобы начинать какие-то свои... Ну, осуществлять намерения, планы, связанные с материальным, ну, со своими материальными делами ну, во-первых здесь Сатурн он, знаете, немножечко как-то дает вам необходимость считать свои денежки, экономить а квадрат к Урану здесь, конечно, он уже расходящийся ну, будем надеяться что он уже так ярко не играет как, например, необходимость тратить на своих детей но, тем не менее, он еще может немножко как-то так, знаете посылать иногда такие лучики типа, а потрать, а потратить ну, Постарайтесь быть более экономными. Ну, либо на свои хобби и на развлечения. Будет держать вас немножко в такой вот позиции экономии и строгого аккуратного обращения со своими финансами. Теперь Значит, с 4 февраля Меркурий начнет свое прямое движение и до 14 он будет двигаться по знаку Зодиака Козерог, по вашему первому дому. Затем он переместится, переместится во второй и с 14 числа увеличится ваши возможности для реализации своих материальных планов. А пока, а пока он идет в очень интересный аспект, идет на соединение с Плутоном. И это говорит о том, что у вас появится возможность улучшить свое положение благодаря коллективной работе и каким-то прогрессивным идеям, благодаря своим деловым качествам. Так что обязательно воспользуйтесь этим периодом для того, чтобы показать себя на всей красе с 5 февраля по 19 так, здесь для вас вроде бы как ничего такого не будет. Смотрим. Нет, с 5 по 19. Нет, будет. Смотрите, будет соединение. Меркурий, не Меркурий, а Марс идет с Венерой на соединение в вашем знаке, что придаст вам большую харизматичность, сексуальность, желание где-то засветиться, желание где-то поблистать. В общем-то, очень удачный аспект для знакомств. Поэтому обязательно его используйте. Ну и вообще для того, чтобы производить впечатление на окружающих. Поэтому просите, если вам что-то нужно, обращайте на себе внимание. Хотя я думаю, что вам будет это даваться достаточно легко. Стоит только бросить взгляд. И уже многие по нему все поймут и оценят. 16 16-го числа Что у нас произойдет? А у нас произойдет полнолуние И оно у нас произойдет В знаке зодиака лев Лев для вас Это восьмой дом Восьмой дом Это дом секса, опасных ситуаций И чужих денег Ну поскольку оппозиция будет между вторым и восьмым Здесь есть предположение Чтобы вы слишком много не тратили денежек Вот в этот день или Ну Судя вот по этому кармическому большому квадрату, вдруг, может, спонтанная назреть необходимость, ну, или потратить их, или, не дай бог, там они куда-то денутся, или потеряются. Ну, в общем-то, не, не очень вообще хороший день для того, чтобы даже встречаться со своими ухажерами ну, или де, девушками в том числе. Ну, такой какой-то неприятный, может быть, конфликтный, ну, неприятный от него осадок идет. Ну, если есть возможность, то отложите свидание. Если нет, ну, будьте хотя бы осторожны. Встречайтесь с хорошо проверенными людьми. С 12 по 20 Юпитер будет идти, ну, будет делать аспект секстиль к Урану. Это между вашим третьим и пятым домом. То есть это благоприятный период для... Поездок коротких для встреч тут могут сложиться какие-то обстоятельства, которые вы сможете рассматривать как некую удачу удачу в переписке, в пути. Ну, можно обращаться в этот день с различными просьбами, письма писать, писать эти резюме то есть, обращаться именно с документами. Очень благоприятные дни в различные инстанции. Теперь с 20 по 25 Значит, здесь у нас. Соединение Венеры и Марса будет образовывать секстиль к Нептуну. Нептун у вас тоже в третьем доме. Значит, смотрите, это аспект большой удачи. Удача в дороге, в переписке будет очень легко получить желаемое. Благодаря вашей личной харизме, вот, знаете, прям крупную сумму денег можете получить. Вот Стоит только попросить. И все очень легко и быстро получится. Значит, плюс, то с 26 по 28 будет формироваться очень интересный аспект. Но даже не будет один, а их будет несколько. Первое ⁇ это вот видите, в одну линию начнет выстраиваться Венера, Марс и Плутон. Это такой шикарнейший аспект такого большой магнетичности, такого серьезного влияния на окружение который принесет очень большую удачу. Вспомните, что у вас было первой половине декабря. Если там вы что-то начали, и это не, не имело своего окончания, то вот сейчас будет шанс это закончить, закончить подвести итог. и Плюс еще и выстроится ситуация благоприятная для... Хотя, почему благоприятная? Здесь она не такая уж и благоприятная. Здесь как раз снова у вас идут траты. Но нет, аспекты расходящиеся. Все, значит, уже тогда успокаиваемся. Здесь просто, видимо, будет очень много разговоров о деньгах, о том, как их правильно вложить, куда их потратить. Ну, вот в таком варианте. Ну и все, вот такой вот будет интересный период для вас. Ну, на, на сегодня с астрологической частью мы закончили. И переходим к следующей. Ну что ж, козерожки, давайте посмотрим, как вас, ну, любители, посмотреть эзотерическую часть поглубже прогноза. Смотрим, как вас будут воспринимать окружающие. Ну, здесь идет туз, туз мечей, он принесет какое-то прояснение ситуации, но здесь рядышком дьявол, поэтому я даже не знаю, как это все рассматривать. Человек, который, ну, кстати, да, человек, который имеет сильную мысль и при этом умеет ну, как-то завораживать, что ли, завораживать, притягивать к себе внимание, как магнитом. Ну, вообще, дьявольское влияние на окружение будет 100%. Интересно, как будет выглядеть ваша значит, тайная сторона. вопроса? здесь сила и рыцарь-чаш. Ну, вы знаете, внутри вас есть огромная сила, сексуальность, умение. Вы можете сдерживать свои какие-то сексуальные порывы. И это еще также указание на то, что вы ну, склонны, знаете, как-то так очень красиво ухаживать, склонны красиво, ну, хотите принимать красивые ухаживания сами. Ждете этого внимания, и оно будет в вашу сторону, обязательно. Но это касается тайной стороны вопроса. Это то, что вы не фишируете давайте посмотрим как у вас будет с денежками так троечка пентаклей то есть это договоренности которые будут работать в привычном для вас устойчивом порядке то есть вы себя чувствуете легко свободно довольны все вас в принципе устраивает есть покровители по медведю слушайте тут еще у вас интересная ситуация вот связана как раз с короткими поездками смотрите вы что-то вы в поездке получите помощь вот от этого человека вот получите помощь. Стоит вам только лишь кому-то обратиться. И еще и будет большой подарок, удача. Поэтому вам не, ну, не время сидеть на месте. Куда-то постоянно обращайтесь, с кем-то общайтесь, передвигайтесь. Хорошо, давайте посмотрим сферу работы. Как она у вас выглядит. Ну, здесь у вас все привычно, все стабильно. И можно сказать, что вас окружают люди, с которыми у вас достаточно приятное, гармоничное общение. Труд в удовольствии. Теперь по карьере, по главным, по высшим целям. Здесь у вас шут. Что такое? Сейчас здесь два варианта. Или же что-то вас ожидает новенькое, связанное с карьерой. Но По уточняющей четверке жезлов узнаете... Будто бы что ли, коллективный какой-то переход, переезд или какое-то коллективное обновление, знаете, как пертурбации какие-то внутри коллектива, и что-то ну, абсолютно новое происходит. Трансформации, которые. Ну, это даже не трансформация, это просто вот какое-то обновление. Что-то будете делать по-новому. Не при этом это будет связано вот с большим коллективом, в котором вы трудитесь, и оно типа всем понравится. То есть это всех будет радовать. Ну и, знаете, не боитесь идти вперед, потому что вы не одни, вы все вместе. И еще это, кстати, может указывать на небольшое путешествие к родне, каким-то родственникам. Ну, как обновление чего-то, может быть. Ну, то есть, можете на некоторое время обновить какие-то свои эмоции, свои чувства. И на даче указывать на какое-то небольшое путешествие с семьей, поездку. Ну, там, на дачу или ну, кому-то в гости. Так, в кругу вашего дружеского окружения есть такой мужчина, он относится к стихии воздуха, это может быть... Весы, Водолеи, Близнецы. Ну, иногда это просто человек, который занимает более высокую, знаете, какую-то такую должность, более прагматичный по своему складу ума, может быть, госслужащим И вот тут у вас с ним солнышко, солнышко радость, радость очень приятное общение. Это человек рядом с вами, вам с ним очень хорошо и светло и радостно. Дома в семье праздники. Ну, сейчас... Конечно, ну вот уже закончились дни рождения у козерогов, но все равно продолжайте праздновать какие-то радостные события. Может быть, у вас есть водолеи, у которых есть уже дни рождения. И я вижу, что вы очень активны, здесь семерка жезлов, причем интересно, семерка жезлов, а нарисован семерка мечей. Ну, в общем, вы актив, вы активничаете в домашних каких-то делах и активно участвуете в домашних праздниках и организациях. Здесь необходимость трудиться, вкладываться есть Плюс здесь есть указание, что может быть что-то новенькое Прийти вот по вот этим двум картам Это указание, что может быть действительно возникновение какого-то нового знакомства, нового союза ну, Пока это еще ни о чем не говорит, но есть указание, что над этим союзом нужно будет потрудиться Легко не будет судаваться чтобы не было разочарований потом. Еще в зоне вашего партнерства проигралось вот таких вот два персонажа: Королева Пентакли и Король Кубков. Это может быть земная королева, козерог дева. Ну, это вы можете быть козерог дева или же. Господи, сегодня все время ее забываю. Телец, козерог, дева. И мужчина, скорпион, рыбы, рак. Ну, вот такая вот парочка. Это либо вы вот с кем-то рядышком либо вот кто-то с вами еще здесь на тему финансов, знаете, есть вот такая женщина она здесь относится, по-моему, да, к водной стихии кубки рыбы, рак, скорпион либо это просто же близко очень женщина вот как будто бы она может вам очень хорошо помочь, оказать вам какую-то помощь это либо финансовая либо это ну, может быть какая-то другая но связано с каким-то знаете ростом вашим укреплением ну, знаете, сейчас попытаюсь вот с вашим статусом можно сказать захочет повысить как-то ваш статус или выведет вас в какое-то место очень красивое очень такое престижное ну вот такое есть указание ну, типа, как может подарок сделать, например. Теперь, по дальним путешествиям, здесь самое интересное, что кто планирует поездку, то реально может уехать. Вот здесь две карты, не указывают на дороге. Здесь не указано, ну, отдых это или нет, но поездка действительно да, может осуществиться для тех, кто ее планирует. Так, теперь смотрим совет троечка мечей. Во-первых, эта ситуация указывает на любовные треугольники. Здесь вам нужно что-то, что-то с чем-то разобраться, потому, потому что рядом маг. И вы знаете, есть такое чувство, что или вас это не устраивает, начинает не устраивать, или же вы здорово справляетесь с... Сами находите, сами являетесь вот этим магом, который здорово рулит вот по этим любовным треугольникам. Причем здесь по карте якорь, действительно, видите, якорь нарисован за женщиной. Это могут быть такие старые треугольники, которые уже ну, не первый год, например. И чем все это дело может закончиться? Тем, что это все может постепенно, ну, может быть, сбавить оборот и перейти немножечко на спадающую, то есть как-то постепенно будет все меньше, меньше, меньше ну тут убывание не указано а вот знаете, какая-то такая умеренность планомерность которая уже лишена какой-либо скорости, страсти, вот как-то все вот замедляется у вас то есть вам здесь совет, ну вы поняли перевести свою жизнь к балансу, к умеренности прийти ну, соответственно, уйти, от, по, по возможности уходить от, от любовных треугольников, поскольку они могут быть разрушающими для вас. Ну, все. На этом мы сегодня заканчиваем. Надеюсь, что мой прогноз вам понравится. Благодарю вас за ваши лайки, комментарии. Пожалуйста, подписывайтесь, кто еще не подписан. И до встречи в следующем прогнозе.